А ты, Петрович? Алло, как дела? Да ну ничего, все, обыски идут. Ну смотри, они там хотят национализировать нас, понимаешь, да? Сейчас там идет разборка, там не шутка сейчас все. И они там пытаются сейчас основном поставить этот Днепр, этот ебать. Как я, блядь, послушал тогда этого Алия, а, блядь. Это было колоссально моя ошибка. Смотри, у тебя сейчас там клининг дом есть 120 с чем-то миллионов. Отправляй их на энергию, чтобы мы сразу закрыли тебе Днепр, понимаешь, да? Чтобы убрать хотя бы тоже там силовики, говорят. Смотри, сейчас свяжись с Наташей или с кем там и быстренько сейчас об платите эти деньги. Смотрите, сейчас все космолеты отключены, но из-за обысков. в три часа, может быть, национализация. Поэтому у меня... Я просьбы. все понимаю, сейчас поднимаем все космолеты, включаем и... Смотри, да, у тебя есть максимум час. час. Через час тебя уже не будет, понимаешь? И боюсь, я что ни у энергии, ни у кого, и тогда будет еще иметь кучу уголовных дел. Все, чтобы причем вопрос? Да? Говорят что вроде Беню и меня хотят а. чипнуть понимаешь, да? Сейчас Понятно. я буду разбираться, но давай быстрее хотя бы закроем вот это.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 Да, Адмитрий Васильевич. Смотри, я сейчас Наташа сказал как МОС, учитывая, что ЕЭНЕРГИЯ сейчас пока арестована, мы не можем платить ничего. А, -а, -а. а нам надо закрыть этот ёб*** и Днепр, понимаешь, а -а -а. да? У а меня -а -а. просьба какая, надо сейчас подумать, что нужно сделать какими документами, Может сделать а -а -а. переуступку, знаешь, типа те деньги, которые ты должен для энергии, да?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 Ну, через реестратора, там, кувыркался как мог, вернул час, и сейчас мы, мы делаем попытку закрепить это обеспечение. Но если получится, то мы выпрыгнули. Не получится, будем дальше толкаться. Но сейчас в реестре Рафаэль директор. Ты меня рассмешил. Да не рассмешил, я вам сейчас пришлю документы, я рассмешил. И что она ну, Вот это мне нравится, так я люблю. там мы тут палками их уже выталкиваем я... оттуда. Мне это нравится, я так люблю. Я с Сашей вот не выпускаю телефон. Саша в реестре, и он нашел одноминутный коридор и всунул его обратно. Но сейчас надо закрепить обеспечение. А, если пойдет... мы успеем сделать. А пойдет суднать. Ну, вот сейчас во Львове сделали обеспечение.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 Кувыркаемся со всех сторон. А сколько вам еще надо времени, что не доложил, что получится или нет? Ну, как только у меня будет какая-то информация, сразу а сегодня, да? Ну, сейчас вот крутится этот вопрос, не трехишь. Будет, положим обеспечение, повезло, не положим. В понедельник будем дальше кувыркаться. Ну, сейчас формально мы опять директор наш. Да вот мне скинул, Саня, только что сообщение из реестра, выписка. Рафаэль Джиоев, наш директор. Хороший новичок. А скажи, мне надо, знаешь что, мне надо будет, вон он тогда был, там понедельник, надо будет продумать, как мы построим защиту. Надо учитывать, что он вел все эти дела уголовные. Я потом посмотрю, с кем его состыковать, если я договорюсь за выходные с определенными людьми. Ага. Понимаешь, чтобы мы как-то выстроили какую-то машину, которая нам позволит с тобой э, правильно выстроить ситуацию вокруг этой всей истории. Могу, да? ну, если, ну, если Игорь приедет, и мы в среду сядем, я думаю, что мы этот вопрос двинем. Он должен форварднуть сейчас самый главный вопрос. Это подать в суд на Трансгаз, что он нам не оформляет газ. Это, Это самое и... первое. Это все да? Да, да. Мы же 25-го отправили на платформу на эту, что отдайте нам газ. Это ну, не мы, а Е-энергия отправила. Облгазы. Мы готовы его принять.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 Надо быстренько подать в суд И зафиксировать А потом будем в суде разбираться ага, Сейчас я его наберу Да, да Дмитрий Алексеевич, я буду очень благодарен Прямо сейчас дам команду да.